Как заработать сегодня в интернете? Первое, что необходимо сделать, перестань читать контент, как заработать в интернете. Потому что все, кто сегодня э, хотят заработать в интернете, они идут в Google, в YouTube, читают контент людей, которые зарабатывают на тебе. Самое главное, выбери одно направление, учись, развивайся, и тогда заработок придет, я тебе это гарантирую.